Да, вот не пони. Теперь будет, да? А, немножко все равно. Со мной. А, возвращаясь к теме, э, к тому, да, да все началось с длинности, и я хочу, чтобы ребенок а, прикасался к чему-то натуральному. А, мы с, с Юлей а, как раз показывали на ясно, с камнями, Uh, и я там себе приобрела по ощущения. Я буду их сейчас показывать, а ты попробуй рассказать. что а Я не знаю, как это происходит, если Когда ты сама подключаешься, тебя не фонит. Да. Mm -hmm. Не знаю, будем как-то еще, может быть, поговорить. Я не знаю, Кристина. Может быть, кто-то знает, как можно убрать вот этот фон? Если я не фоню, давай ты про камни говоришь. Давай, я показываю, ты говоришь. Ну, это кварц, дымчатый кварц. Если там есть включение желтый, то это как, желтый, знаешь, да. свой не взяла, они так и растут. Это может быть там сразу дымчатый, часть цитрина, часть прозрачного кварца. В общем, это кварц. Так. Хороший камень для пространства. Если работать с ним. С ним, кстати, можно делать настои, если ты точно уверена, что он ничем никак не обработанный. Почему? У него здесь вот такая штука есть, видишь? А, это как, чтобы он стоял? чтобы что? он стоял, да. А, ну тогда настоя не годится. Вот. А можно его ставить возле кувшина с водой и У -у -у. делать с ним настой, чтобы он будет просто рядом заряжать. Для пространства камень хороший. Он снимает стресс, повышенную тревожность. И как раз у него такая хороший цвет, прозрачность, не сильно темные. Да, он такой светлый. Так. Вот написано, что Hands Free. Слушай, из-за этого может фонить. Мне пришло в Инстаграм уведомление. Угу. Так, смотрю. <связано> э, э, э, э. Важное важно уточнение: детям дымчатый классный навязыв... вообще никакие камни навязывать нельзя, но дымчатый кварц вся Красная, черная группа угу. – это камни, которые детям не назначаются. Если ребенок сам тянется, пожалуйста, но в его пространство специально камни эти не ставят, Но ну, если у ребенка есть своя комната, я имею в виду, угу. а, допустим, в гостиной может стоять, и, ну такой размер, в принципе, можно. Если ребенку будет некомфортно, как и любому взрослому, мы автоматически уйдем, ну это на, на интуитивном уровне. Если нам где-то некомфортно, мы будем уходить от этих камней. Почему не рекомендуют камни по всей квартире? Потому что должно быть место, где человек энергетически отдыхает от их влияния. Особенно это важно с детьми. Но мы сейчас когда перейдем к детей, я уже расскажу почему. Вот у меня, например, они хранятся в коробочке, И дети, они сами решают, когда они хотят, или не поиграть. Ага. Э, какие хотят поиграть. я не знаю, может быть, это э, девочки у меня или еще почему они у меня достаются абсолютно все там абсолютно. все раскладываются в своем порядке в это ванке. прекрасно, чудесно если они сами, сами тянутся, это все хорошо главное просто не навязывать, чтобы они с ними не спали Таня, смотри, написали, что нужно отодвинуться от, э, ну, вот эти у меня ноутбук далеко. И у меня. Вот тут. У меня много камней. Может быть, это что У меня тоже здесь много камней. У меня, у меня такая чувствительность, и немножко из этого голова кружится. Так. А ну, нет, ничего у меня, никакой техники больше рядом не Смотри, с тех ко мне, что ты мне прислала, я помню, у тебя кварц, у тебя есть агаты, вот это прозрачный кварц, да, правильно да. я вижу? Э, я думала, что это горный хрусталь. Да, горный хрусталь, это и есть прозрачный это, кварц. Да. То есть вот такой формы, а потом у меня были камешки вот такие, я показывала, да? Это агат, агат. я только не пойму, по фотографии тоже не рассмотрела, он красный или нет, я не знаю. Нет, он не красный. Если получится показать, видно? Видно какой-то? Видно, цвет? что он синий, да. Да, он такой сиревой получается. Ну вот я сразу покажу, какой агат на самом деле синий. Вот это самый такой цвет, который может быть. Все, что ярче и темнее, это уже облагороженные агаты. Если речь об отсванском агате, может быть, ну, я такого оттенка ботванского агата не видела. Обычно это светлый агат или вот, вот таких оттенков черные бывают, угу. но они не совсем черные, они черные А вот оранжевые. Это считается красные? Я не вижу. Это, наверное, сердолит. Ну да, как в тоже халцедор. Ну, оранжевые, да, они разных оттенков есть. Они светлые, средние, темные, уже в красный агат переходят, да. А, а почему красные и черные нужно быть более осторожными? А, сейчас, ну, я буду рассказывать. Смотри, а, есть, а, если у тебя уже по своим камушкам нет, давай тогда я как раз эту тему сейчас раскрою. Так, я допоказываю тогда. Синеты у меня есть еще, да? Вообще у меня были бусы еще из разных-разных камней я брала. Но эти бусы ребенок кому-то подудил уже. Ну, синие это либо апатит, либо кианит, либо... Да. азур, азурит, то есть все что угодно. Может быть, это всегда нужно знать, это горловая чакра и иногда может еще ажина чакра. Проверить э, можно, если интуитивность к камням есть, подносим к уровню чакры и проверяем угу. свои ощущения. Если ничего не чувствуем, то никак не влияет. Угу. Здесь вот, вот по всем чакральным центрам делаем. Да. Еще, я писала, что мы с детьми да, собираем камни постоянно. Мы ну, вот так вот, например, их храним в баночке. Это у нас больше наших куриных богов за несколько лет. А, вот это можно писать, что это тоже как камни или нет? Нет, это не нет, камни, да? это корабль. Ну, допустим, кораллы используются, красный коралл, но это больше в астрологии. А такие корны ну, тоже используются, но. Вот камень, который у нас литок пирамида. Эти камни, да, у них может быть эзотерическое какое-то влияние, те, mm -hmm. кто верят в эзотерику, вот в эти все темы. Ну, а вообще, если говорить про литотерапию, в литотерапии такие камни не используются, но у них у всех есть заземляющий эффект, понятное дело. Mm -hmm. Они сразу с землей, и по их цвету тоже понятно, что есть заземляющий эффект. Так, Ладно, это... у нас кусочек с Сицилия Этна. У нас таких много. Лава, а, да. Ты... Они ты не опасны? Считается... Нет. У них, считается, очень многие любят. Не все литотерапевты используют лаву, но те, кто использует, очень ее любят. У нее, в отличие от остальных, вот именно камней, потому что лава как бы не совсем камень, у нее самое такое мягкое влияние заземляющее из черной группы. У меня есть лава тоже, она прям такая приятная-приятная, ну, не перегружает. Заземляет, можно работать по теме mm -hmm. э, страхов, если какая-то тревожность есть, можно даже вот у тебя такой хороший кусок лавы попробовать. У меня много, Разнервничалась, вот особенно сейчас, да, да у нас такой большое, период, Вот возьми лаву, только предварительно хорошо ее надо почистить, на соли ночь подержи. Угу. потом, если вот он у тебя уже будет чистенький лежать на готове, в случае, когда понадобится если ты размягчаешь, попробуй взять его просто посидеть 15 минут пьешь чай и в руке держишь лаву или если тебе это близко, помедитировать угу. она не считается таким, такой как тот же дымчатый кварц но она тоже мягко очень влияет то есть получается что в можно очищать просто на да, ну нет, не все не все. Есть камни, которые соль не переносит. Это легко проверить в Google забить и проверить. Переносит и переносит. Ну, например, селенит это гипс, он царапается ногтем. И от соли, я вот в первое время так бросала, знала об этом, все равно в соль клала. И у меня теперь яичко все такое в мелких царапинках. Ну, вот. на камеру видно, но я вижу. Вот. Да. Обычно мягкие камушки оборачивают тонкую ткань да, натуральную. Да, да. Но У тебя это либо белый кварц, либо мрамор. Яичко похоже на белый мрамор. Да, а вот можно... это похоже на... Это молочный кварц белый, да. да. это похоже на мрамор. Ну, в общем-то, в принципе, я тебе показала, и вот это я я не знала, что это за тем, что... Это агат, причем это потрясающий агат, девочка, я их обожаю, у меня тоже все девочки, потому что животка. Если живот, да, это агат, девочка. Но он тоже у тебя облагороженный, крашенный. Да, это облагороженный, да. Так, в общем-то, в принципе, все показать, что после всего мы, мы собираем, их находим, все а, со всех мест, где мы живаем, мы их с собой как бы побутриносим. И очень часто мы эти камешки расставляем. Отлично, это очень хорошо. У нас даже когда вот тема камни для пространства, если вот подбор какой-то нужно сделать для кого-то, именно для пространства подбираем. Обычно как, на рабочий стол люди просят подобрать и в гостиную, и в комнату. Если есть подоконник с цветами, то между цветами камни, которые не выгорают на солнце, очень хорошо ставить. Потому что такое что такое растение, и у каждого же растения тоже есть свое биополе. У меня, например, все растения, каждый цветок с определенной целью в комнате стоит. Тут и очищающий энергетику, пространство, все есть. И если туда еще и камни добавить, это прям идеально будет такой, знаешь, как палисадничек. И они растительно смягчают влияние ко мне, энергия будет не настолько жесткая. Вот, например, для меня со временем, не сразу, все мои кварцы стали агрессивными. Я понакупала себе цитринов и дымчатых кварцев в кусках, как у тебя. И поначалу они прямо у меня были на рабочем столе. Но со временем настолько они начали меня перегружать, я их все убрала, они у меня сейчас в цветах стоят. И хорошо. А вот эти вот камни, которые так их надо как-то тоже очищать. Реже можно очищать, потому что, ну, реже Где? надо, конечно. Вообще все камни, которые в пространстве везде, их надо очищать. Ну, я очищаю, скажу честно, не очень. Раз, наверное, месяца в три. Летом чаще, потому что, когда если мы выезжаем на дачу, я беру камни с собой, просто выкладываю их на земле. И они, в принципе, ну, регулярно получается раз в месяц. А как нужно а, очищать? Что? А как их нужно очищать? Вот, например, на соль, на улицу можно выносить на улицу, на киндок взять? Да, на земле они не только очищаются, они еще и заряжаются. Это тоже отдельная тема. Mm -hmm. Некоторые говорят, прозрачный кварц, который я не взяла, ну вот ты знаешь, да, в, в друзах, он очищает, советует браслеты своей классе. Но это не совсем верная информация, он не очищает камни. Он их, ну, как бы немножко где-то что-то чистит, но он их по большей степени заряжает. Это камень заряжающий. Как вот когда мы камушек, допустим, мы практики делаем, если с четками, то мы когда читаем мантры, эти камни, они становятся сыльным оберегом, они заряжаются мантрами и нашей духовной практикой. Также и прозрачный кварц, он заряжает. А именно чистка землей. Самое лучшее на ночь положить на земле, оставить, или если днем то прикрыть тряпочкой или под кустик, потому что очень многие камни выгорают на солнце. Те, которые не выгорают на солнце, все равно солнце это них природная среда. Камни растут в земле и в темноте. То есть солнышком камни очень многие литотерапевты заряжают. Но это, ну, не, не, как это, короткий период времени. Этим. Я не знаю, что люди, например, там два часа могут держать, я больше десяти минут не держу никогда. Этим. Вообще всегда в камушки кладу. Особенно это касается розового кварца, аметиста, принита. Это те камни, которые очень быстро выгорают на солнце. Поэтому если у вас есть украшения, розовый кварц, принит, аметист, имейте в виду, на солнце они будут выгорать. А если они выгорают, они теряют свою силу, теряют свои свойства. Mm -hmm. Вот, то есть на земле почистить, а на соли в квартире можно очистить, экспрессистка водой, если камень устойчив к воде, если нет, например, неустойчив, он водорастворен, это гипс. Вот, ему это чистка. Все остальные свои камни есть, водой чищу, но как бы редко, это же не способ. Я обычно как э, миска, туда немножко соли, складываю камни, набираю полную миску воды, потом маленькую струйку включаю и, допустим, минут 10, потому mm -hmm. что оно так чистится. И если кто-то попробует, сравнит просто в соли, а потом соль плюс вода. Эффект очень разный. Ну, мне даже кажется, малочувствительные люди к энергии почувствуют. Камень намного чище, когда соль плюс вода. Но такая чистка регулярно не рекомендуется. Ну понятно, по каким причинам. Угу. В принципе, достаточно соли. Так, с этим-то. В принципе, камень нужно периодически чистить. разу. Ты говорила в самом начале, что это какие-то запретные, да, камни? Может быть, да? Да, давай сейчас сейчас я перейду к теме на камни для детей. Для детей, да. Поскольку дети, мы будем считать, что ребенок от нуля до 16, ну, до 12 до 16 лет. Сразу в общем скажу при э, подборе, если идет запрос конкретный, то есть не просто камень обережный или просто камень, чтобы был в пространстве, как у тебя, а конкретно по запросу, например, у ребенка беспокойный сон или у него какой-то период плаксивости, я не знаю, истерики или ну там обидчивость, друг стала, ну то есть какой-то конкретный запрос. Всегда нужно начинать мама с самой себя, ну это правило. Почему? Потому что сейчас очень многие об этом говорят. И психотерапевты, и даже просто терапевты, да, говорят о том, что э, часто у ребенка срабатывает вот эта психосоматика. Если мама тревоги, если мама о чем-то переживает, даже скрытый конфликт, который не обсуждается в семье, дети это выдают на гора сразу. То есть вот эта психосоматика. Поэтому очень часто, когда вот идет запрос, подбор камня для ребенка. Нужно выяснить, что с мамой. Ну, я сейчас буду говорить больше для Мы спрашиваем себя, все ли со мной хорошо. У меня, например, о, дети, о, о, да. у меня младший сын, если хоть какая-то в семье конфликт, ну, вот допустим, у нас с мужем, ну, у всех бывают периоды, да, какой-то такой период пошел, что-то мы там ну, как-то не можем найти компромисс. Естественно, никто там не выясняет отношения при детях но вот это вот что-то там вот он, он сразу чувствует я говорю ну как все я говорю все у него опять проблемы со стулом моментально он настолько выдает это а у дочки реакция она становится капризной и истеричной. Вот. И я понимаю, зачем мне давать ему камень, если проблема во мне, проблема в атмосфере в семье. Решается проблема со мной. Ну, я, допустим, у меня есть там браслеты на разные случаи, или кто-то любит медитировать, он берет камни, или там, ну просто там чай успокоительный пьет. Наконец-то решает проблему в семье. И все с ребенком все хорошо. Поэтому прежде чем подбирать ребенок, ребенку камень, мы выясняем атмосферу в семье. Если мы выяснили, допустим, вот в семье все в порядке. Переходим к ребенку. Когда ребенок рождается, вот этот первый год жизни обычно камни не подбираются вообще. Почему? Он еще совсем малыш и у него вот эта тонкая чакральная система не развита, чтобы сразу туда агрессивную энергию камней. Есть в разных народах какие-то свои традиции. Например, мы все знаем в Китае какой камень нефрит. Но даже они, когда бешат, я вот подготовила, у меня есть чудесный китайский обереж для детей. Сейчас я его покажу. Видно? Ой, сейчас видно? Да. Угу. Вот это зелененький, это не красная нить, тоже обережная. И вот это вот уже какая-то чистая символика. Плюс у них еще, я не нашла где-то, где-то они делят, такие маленькие браслетики, угу. тоже из серебра. Он делается либо из серебра, этот серебряный, либо из золота. Они это не на ребенка надевают, а на его кроватку. На ребенка надевать там браслетики, но это уже их какая-то. И смотрите, не здесь маленькие совсем. А когда ребенок постарше, он это носит, ну вот, как амулет, как оберег может носить. Но это уже, когда он постарше, ну хотя бы ему год должен использовать. То есть камни обычно, или там в каких-то других народностях, вот тигровый глаз, я думаю, все знают, как он выглядит, да? Его тоже могут вешать на кроватку в пространстве. Если нужен, ну почему-то вот мама переживает, нужно на берег, но не на ребенка. Вот, Если вдруг что-то у ребенка беспокойный, сон или еще что-то, мама может поработать с собой. Ну, например, э очень хороший желтый кольцет, сердолик, дымчатый кварц. Можно прямо настоить делать, если есть уверенность, что камни ничем не облагорожены или рядом ставить с водой заряжать. Не знаю, браслеты носить, Допустим, сердолик, просто моноварианты вообще не проблема найти. Желтенький браслет или оранжевый, он, они будут и питать, и физически, и психоэмоционально будут успокаивать. Вот. Теперь, когда уже ребенок постарше, от одного годика до трех, когда уже, в принципе, камни подбирают, ну, опять-таки, по запросам. От одного до трех лет у ребенка формируется это я думаю, все мамы знают, что это возраст очень важный в психологии, да, там если после трех уже поздно, вот это вся эта тема, да, до трех лет важный возраст. Как это объясняется на тонком уровне? В этом возрасте у ребенка формируется вторая чакра. Вот эти все запросы, очень распространенный запрос у взрослого, когда он подбирает камень: "Я хочу повысить уверенность в себе". Вот это все из этого возраста тянется. Когда формируется наша свадхистхана чакра, наше эго, наше я, если в семье какая-то тревожность, какая-то, э, ну вот что-то было такое, да, почему ребенок чувствовался не в безопасности, что значит не в безопасности, разбалансировалась нижняя чакра, корневая. Для того, чтобы ребенок нормально развивался, ему нужно, ну, чтобы не было тревожности, он чувствует себя в безопасности, с мамой все хорошо, мама рядом, папа рядом, мир безопасен, и только тогда я могу играть нормально в игры, что-то познавать и что-то развиваться. Вот основной идет акцент именно на это, чтобы ребенок чувствовал себя в безопасности. Он должен, ему нужно как можно чаще говорить, я тебя люблю, да, вот, вот ты у меня заметил, никогда не говорит, ты плохой, это вообще фразы исключить. У, нас, у меня у детей самое большое оскорбление, когда они друг другу говорят, ну, когда зрелся, Арина, ты плохая или ты плохой мальчик, и тут, а, мама, я хорошая, ну, конечно, хороший. Мы так не говорим, я их поправляю. Ты меня обидел, мне больно, мне, ну, там, мне обидно, мне плохо. Ты плохо поступил, но ты хороший. Вот это очень важный акцент. Формируется его, смотришь, чакра. От этого будет зависеть вся его жизнь, насколько он уверен в себе, человек. И вот для этого периода, в принципе, можно камушки, ну вот без, скажем так, помощи специалиста, если вы как мама чувствуете, обращать внимание на жёлтые кольца, очень распространенный камень. Может быть такой, может быть чуть темнее, но... Приоритет Почему? Потому что когда они темнее, они... Ну, такое еще нет. Чем темнее камень, тем больше агрессии он может повышать у ребенка. У него будет много энергии, но будет, у детей так много энергии. Поэтому энергонаборные камни вот мы не назначаем детям. Угу. Вот я спрашиваю, красные камни. Во-первых, то, что я говорила, у ребенка не сформирована еще до конца тонкая система. Красные камни, они энергонаборные. И вот эта вот энергия, которая будет прямо рядом, она, ну, может стать гиперактивным, она mm -hmm. может стать очень сильным, может расстроиться сон. Плюс, я еще как астро, ну, я же изучаю астрологию, красный камень усиливает энергию Марса. Марс ⁇ это несчастные случаи, какие-то травмы, вот какие-то аварии. Ну, то есть это как бы планета. Вот, mm -hmm. детям, давайте. Красный камень не назначаем. Вот, желтенькие, самые лучшие вообще вот такие... Возраст очень маленький, камень должен быть безопасный. Белая группа камней. Очень советую усиленить, если вы любите. Но единственное, что маленький Ну, вот так, что ну молочный кварц тоже можно. Чтобы не засовывал в рот. Есть да, под, ну, под присмотром всегда невозможно. У меня, хоть дети знают, что камня трогать нельзя, у меня ребенок проглотил камень. И это, была, это был очень сложный период для меня, потому что, слава Богу, он его Да, но я просто знаю, что редко, на бывает, когда не выходит, предмет, который глотается, и там может идти процесс загнивания, в общем, тут лучше перестраховаться и камни побольше, вот побольше, чтобы он прям в рот вообще не затянулся. Вот. Чем хорош селенит сразу скажу, как и белый кальцит, вот они самые сильные, пожалуй, вот в этой белой группе. Они сразу очищают все тонкие тела, они никогда не перегружают. И если ребенка будет тревожность, она тоже на себя заберет. Она вот будет как ему такую радость быть рядом. Вот так. Что я скажу? От нуля до 3, Желтые камни можно, белые камни можно. И сейчас я сразу перехожу. Самое то, что часто выбивает маму из колеи, это когда ребенок заболевает уже больше медицинская литополизация. Uh -huh. а, камни при простудах и при вирусах. Вот вирусное, когда заболевание, когда температура высокая, вот это вот все. А... Я скажу сразу, я, кстати, писала пост на эту тему очень давно, если кому-то нужно, напишите в директ, я ссылку дам, я прям там схему давала лечение, как мы это тело. Я не пользуюсь исключительно литотерапией. Почему? Это как один костыль, и ну, как бы я даже смысла не вижу. Камни поддержат наши тонкие тела. Но нам нужно у ребенка поддержать физическое его тело. Вирус ничем не убить, кроме как личным иммунитетом. Для иммунитета. Есть специальные там, ну, травы, э -э, обязательное питье горячее, да? если высокая температура, а если немножко отступила, да? вот мы, мы температуру не сбиваем, это важно, да, если нет каких-то противопоказаний у ребенка, естественно. Уксус сюда на лопот у нас домашний. Э -э, мы, последний раз мы очень сильно у меня дочка болела, в феврале температура не сбивалась. Ну как не сбивалась? В смысле, она не падала. Несколько дней, обычно как, первый день сильная температура у нас высокая, 39, под 40 вообще. А на второй день она уже к утру спадает, потом к вечеру опять набирает обороты. Потом третий день опять к утру спадает, к вечеру набирает обороты, но уже меньше. Уже, допустим, не 39, а 38,5, вот так вот постепенно. В последний раз мы болели, она была высокая, вот до 39-40, несколько дней. Это скажу сразу, эх. для мамы это тоже тяжело. Поэтому мы делаем полностью всю натуропатию, это обильное питье, ребенка есть не заставляем, обязательно мы варим компоты, сухофрукты, травы, есть замечательно у нас в Украине очень распространенные чернобрыгцы, бархатцы, угу. летом набирайте побольше, побольше сушите цветы и в компот, он очень сильным противовирусным эффектом обладает. Вот это все от Пайлен. И какие камушки? Камушки, даже вот если вы хотите именно настой на камнях сделать, например, флюорит. Но флюорит он считается одним из них радужный. <свят> это вот не лучшего. Как бы это хорошего качества, но в плане того, что он радужный, это не самое лучшее качество. Здесь, как вы видите, два цвета. Ну, с натяжкой три, может быть, где-то там голубой, может быть, кто-то рассмотрит. Ну, как и здесь. Чем больше цветов флориды, тем сильнее он работает. Потому что чем больше цветов, тем больше сахар он будет. На что делается как? Первое, вы должны быть уверены, что камень ни в чем не выварен. Что делают с камнями? Берут сырье и вываривают его в смолах. Этого не видно на глаз, вы никак это не увидите. Камень просто пропитывается смолами, и потом его проще обрабатывать. То есть, когда ему делают вот пирамидки или шары, он как бы не трескается. Ну, то есть, меньше брака получается, поэтому их вываливают. Но для методерапии камни не подходят, особенно для настоев. Для, для пространства еще как-то да, для настоев нет. Если вы уверены, что он никак не выварен, Берете камень, кувшин, ну или стакан, допустим, вот такой камень маленький, значит для него вот такой стакан, ну, он, он небольшой, для такого можно уже кувшинчик, заливайте водой на 10 часов, он постоял, потом вы половину воды сливаете и заливаете заново опять там на 8-10 часов, а вот это вот то, что слили, этим отпаиваете ребенка, ну там, Сколько вам будет хотеть? Хотя бы по ложечке. Uh -huh. Вот это почти литотерапия. Также в этот э, период можно еще желтый кальций, это дымчатый кварц. Я своим детям даю, когда они болеют, их камни я даю прямо в руки, ну, у меня просто любят <laughs> дети камни в руки или под подушку. Это прозрачный кварц может быть, но ненадолго. Это флюориды всегда у них, у них вот это вот их такие пирамидки. Uh -huh. И э, вот последний раз давала, давала селинит. И чистить, регулярно чистить. Пару часов или если на ночь оставили сразу, потому что он же болезнен, он же помогает эту энергию, забирает. Ну они и если... забирают и отдают. Да, они и забирают, и отдают. Ну как бы они же чистят, они же на наши тонкие тела влияют. Поэтому, конечно, они загрязняются или устают, им отдохнуть нужно дать, это тоже. А если горло болит, маленькому ребенку, конечно, это не подойдет, но как для себя, для мамы и для ребенка постарше. Это могут быть настои на голубом кальците, например. Или очень распространенный камень, только я, кажется, свой не взяла, но думаю, все знают, как он выглядит, сердолик. Ну все же знают, да, такой оранжевый камень. Да. Вот ты показывала, вот такие, да, маленькие галтовочки, могут да. вот всех Мне вот много-много сердолика взять. Есть такие в Европе шарфики специальные, нагревающиеся, да, прям вот тут сердолик, mm -hmm. тут сердолик. а у нас, я такой не видела, но можно обычный шарф, только чтобы не колол. ну, если ребенку, если вы можете терпеть, отбежитесь с этим, как его, шерстяным шарфиком, mm -hmm. я не могу такое терпеть, значит, вот так вот выложить сердолик, замотать шарфон и 2-3 часа, только не больше. И э, вот те, кто пробовал, говорят, э, что э, буквально проходит горло за один-два дня. Интересный подход. Да, ну это надо много галтово, да, да, да. чтобы не целый день, конечно же, не целый день. Буквально пару часов, и потом камни сразу чистить. Угу. Вот. И, конечно же, когда, значит, детям сказала, флюориты, дымчатый кварц, прозрачный кварц, э, в ручки можно или в пространство просто поставить свинит, когда он болеет. Эти же камни можно в пространстве, когда ребенок хорошо чувствует. Желтый кальцит, селинит, дынчатый кварт, только не темный, вот как у тебя. А маме себя поддерживать тоже, либо украшения. Ну, самое простое для меня это браслет. Надел сердолик, он тебя поддержит. Можно сердолик вместе с желтым камнем. Либо кальцит, либо вот это вот жёлтый. Два браслетика, по своим ощущениям, он будет питать. Если чувствуете, что вы истощились эмоционально, потому что, конечно же, мы ребенку очень много отдаем, когда он болеет. Можно еще какие-то зеленые камушки и розовые, а на хату свою поддержать yeah. чакру, Пунус у зеленых камней тоже есть энергонаборный эффект. Вот. Ну, в общем-то, так сказала все по камням. Да, и желтый кальцит хороший камень считается для восстановления после болезни. Прям если у вас вы уверены в качестве, можно прям настойно на нем делать, давать, ну, или просто в uh -huh. А если какие-то особые периоды общения камнями? В году там, я не знаю, или. А, есть, да, такое есть, но тоже тема не репетировать, это тема астрология. Ага, ясно. Но для да, детей, да. когда они хотят, какой камень. Если они... ребенок сам тянется, да, самое важное никогда не навязывать ребенку камень. Ну, я уже на себе столько раз прочувствовала, что я постоянно экспериментирую, у меня много браслетов, у меня их, не знаю, штук 20, но пользуюсь я реально штук 6-7 регулярно, те, которые мои. А остальные я как бы больше в экспериментальном плане. Поверьте, камни могут вызывать тошноту, они могут вызывать э, головную боль, они могут резко вызывать чувство усталости. Вот у меня такое несколько раз было, mm -hmm. когда ну, вот, камень какой-то, вот, знаете, как дисбаланс с полем происходит, mm -hmm. и человек просто все валится с ног, говорить не может. Настолько разные Могут быть эффекты. И если на себе мы это отследить можем, как мы можем отследить на ребенке У него может быть какой-то дискомфорт. Вот если повесить на него камень, и он даже не ну как бы как это вот вешать на него вот как как как это как, как оберег вот этот кулон да, там браслет. У меня у детей есть браслеты, они в них долго не ходят. Вот самое дольше, наверное, было часа четыре. Вот у сына, у дочки нет, у дочки максимум часа, они в этом сами снимают, они чувствуют, он им начинает мешать, хотя до этого все в порядке потому что тоже они так чувствительны к энергиям. А есть еще такое, допустим, когда у ребенка гиперактивность, какие камни, для мамы, сразу скажу, камни, поддерживающие ее, опять-таки, э, сердолик и плюс дымчатый клапс, например, он стресс снимает, вот это все негатив, или селинит, селинит прям вообще всегда можно использовать. Но я, у меня, а, я понимаю, что у меня вот, например, мрамор и вот этот вот камень, э, они самые для меня вот приятные, да, дотрогу, У них самые, да, белые камни, у них самая мягкая энергия, это правда. Да. А у селенитов еще эффект кошачьего глаза. И дети том, вот эту форму почему-то. Да, форма яйца, Они форма жмя. Они будут за вот этим камешком взять вот это, то вот этот но вот это все. И, естественно, еще у них любимая пирамидка. Сейчас это показала. Ну, у тебя похожа пирамидка из искусственного кварца. Да, это очень. Это не прекрасная. По поводу прозрачного кварца. Вот еще почему с детьми нужно быть осторожными. Прозрачный кварц в литотерапии, вот он природный такой. Ага, это у тебя прозрачный. прозрачный. Он считается универсальным камнем, ну который подходит всем. Это в литотерапии. А вот в астрологии, в ведической, так не считается. Почему? Сейчас я сразу приведу пример. Вот, кстати, у меня ребенок тоже. Если это такое бывает с двумя знаками зодиака, с тельцом и с весами. Это те знаки, которым прозрачный кварц не очень подходит. Почему? Я имею в виду асцендент, который знак зодиака, который по времени рождения он точно выделяется. Mm -hmm. Почему? Потому что Венера, это планета, мы усиливаем прозрачным кварцем Венеру, она отвечает сразу за первый дом, ну, то есть я человек, допустим, я телец. Mm -hmm. Если я телец, то Венера же будет управлять шестым домом. Это дом болезни и дом врагов. Болезни серьезных, излечимых, но серьезных. И то есть получается, если мы берем прозрачный класс, мы будем усиливать этот злой дом. Ну, это я так условно говорю. Если я весы, тогда телец для меня это будет восьмой дом. А это, я сейчас коротко скажу, но чтобы понятно было, это дом смерти, это самый злой дом. И никогда камни, планет, которые усиливают злые дома, не назначаются. То есть одно дело, если это медитация, это кратковременный. Э, контакт, mm -hmm. а другую если это постоянно в пространстве или постоянно на мне. Вот это уже плохо. Казалось бы, просто прозрачный кварц. Да, он действительно многим подходит, ну, действительно очень многим. Но вот вот, допустим, я привела пример, когда он не подходит. Mm -hmm. Вот вопрос задаю. Подскажите, какие штуки где деток от 10 лет. Да, это уже э, от 12 лет, правда, не от 10, 12 считается уже возраст полового созревания. Если, если это по запросу, опять-таки, если это камень для учебы конкретно, да, то это камни, которые стимулируют, допустим, помогают в проработке большого количества информации. Это тот же флюорит, который мы используем для простук, вот его поставить на рабочий стол, ребенок будет больше, будет больше способен услаивать больше информации. И любой зеленый камушек ну вот авантюрин, mm -hmm. такой хороший, чем лучше качество камня, тем лучше он работает. Если вы поставите гавлит, маленьким детям всем подходит гавлит. Почему он, ну как и все белые камни, у гавлита есть еще такое свойство, он тревожность снимает, он mm -hmm. скачки вот этих мыслей, когда какая-то вот, на он может дать обратный эффект. Если для взрослого человека этот эффект будет во благо, то для ребенка, ну, смотрите сами. Если ребенок почувствует с этим камнем, это не мое, а мне вообще математика не нужна. Я хочу быть историком, или я хочу быть художником, все, вы не заставите его учиться. Но так этот камень может сработать. Поэтому зеленые. Зеленые камни. И можно, вот если он сильнее работал, опять-таки, вот эти камушки усиливают другие камушки. Есть камни, которые усиливают, есть камни, которые ослабляют. И еще очень хороший, ну просто в галтовке я его не видела, Агат Бацвана. Вот как ты показывала, синий. Да, такой синий. Только, ну в галтовке я не видела. Я не знаю, не видела. Вот, вот, вот такой вот цвет, например, серо-голубой. Mm -hmm. mm -hmm. Да-да-да, если я. Да, конечно, вот спросили, есть ли своя энергетика у кремниевых камней из моря? Конечно, есть. Вообще камни, которые вот с каких-то особенных мест, с моря, с горы, это как места силы, они всегда работают сильнее, но это правда. Причем камень может быть вроде как один, я не все <связала> вроде как один, но вот из-за того, что у них разные места у них энергия разная. один сильнее, другой слабее. Такое тоже есть. Вот, это, а, и потом еще про детей, которые вот 10 лет, уже от, ну не от 10, от 12 лет э, начинает формироваться наша сердечная чакра, это если про вот тонкие тела, если говорить про астрологию, включается период Меркурия, а, нет, период Меркурия заканчивается, до 12 лет включается период Венеры, а, до 35 лет он будет сам. Это период, когда очень хорошо поддержать нашу сердечную чакру. Ну вы же все знаете этот вот возраст, когда неуверенность в себе, нравлюсь я, не нравлюсь, начинается интерес к противоположным полом. Обычно какая-то первая любовь. Вот эти все переживания, да, вот эти все какие-то беды очень хорошо для девочек розовая группа камней, розовый кварц. И рекомендую, если найдете на кальций, он мягче, он не видно, что он розовый, он розовый. Нет, знаете, как такие камни? Не видно, Нет, не видно, да? Он такой яркий малиновый. Светится, светится церка. Радохразит хороший камушек, кстати, я видела в галтовках. Он будет помогать именно. И сейчас про девочек говорит: девочки принять свое тело. Вот это самое важное, мне кажется, в этом периоде. Особенно начиная с там ПМС, вот это вот все, все, все, вот это вот. И, ну, как бы принять в себя, свое тело. Зеленые камни девочкам тоже можно давать. Это тоже камень сердечной чакры, немножко по-другому работает, но тоже. У мальчиков больше акцент на зеленые камни. Опять-таки, mm -hmm. почему? Потому что все эти вопросы Уверенность в себе, нравлюсь и не нравлюсь, первая любовь. То есть акцент идет на камни сердечной чакры. Это коротко сказать. И опять-таки по запросам, для учебы, для, для спорта, вот если, кстати, ребенок занимается спортом, ему можно назначать красный камни. но когда? Когда у вашего сына, например, соревнования или у дочки спортивные, вы можете ему принести красный камушек, и он там в перерывах может его, допустим, держать. Ну, к примеру, то есть вот такой. Это если кто-то очень сильно увлекается со мной. А вот есть еще моя бабушка от детстве всегда мне э, камушки клала в праздничную. Вот сейчас они продаются в Крамнице э, Сила трех треххотек. Да, это называется медицинская альдотерапия, она именно на, основана на настоях. Это очень хорошо. Камни все заряжают воду, абсолютно все. И вот у меня вопрос, как за ними правильно ухаживать? Можно ли их обдавать кипятком? Кипятком можно mm -hmm. обдавать, да, их можно с мылом мыть вообще даже, да. да но э, нужно иметь в виду, что все камни, которые используются для настоев, они рано или поздно изнашиваются. Их просто mm -hmm. нужно будет с длинным заменять. Ну да, там у меня там осталось, написано, просто на менять каждый. Да, да, вот здесь не видно, просто второй флорите где-то потерялся. Я их использовала раньше для настоев и э, особенно там другой. И у него прямо, хотя использовала, может быть, ну не больше месяца. И прямо у него вот там видно, вот в силе все, все, все, все туда забилось, вот цвет он поменял. Хотя вода у нас покупная, чистая. то все равно он меняет цвет А, еще не говорила голубой кальцит, который для горла, да, когда мы режем, э, когда мы, <laughs> у нас горло болит. Еще вот для маленьких детей, в том числе, если у вас, тем более, есть большой голубой кольцик, просто камень uh -huh. частый, Но с ним очень хорошо успокоительные ванны делать. В принципе, вот если хотя бы два таких кусочка, и ребенок совсем маленький, и вам нужно как-то перед сном его успокоить, можно ему сделать теплую ванночку, положить туда эти камушки и чуть-чуть его покупать. Это такой легкий, кредитивный эффект будет. Или белый или голубой кольцик. У меня сказала голубок, забили белые кольцо, То же самое. Но не селенит. Селенит водорастворимый. Так, что, вроде бы я так в общем все рассказала. Есть еще такой вопрос. Вот иногда бывает, что камни лопаются или трескаются сами. сами по себе. Что с таким камешком делать? Сами по себе это что ты имеешь в виду? Ну, иногда бывает, например, человек носил какой-то, да, и у него... А. Он ну, Мнение разделяется. Мнение разделяется. Я скажу, как вот два лагеря. Литотерапевты часто скажут, все в порядке, все хорошо, можно носить. Допустим, Аня Гак говорит, если визуально вам камень не нравится, разделите его на две части, ну, к примеру. Mm -hmm. да? Если совсем не нравится, там, верните его земле. Ну, как бы особого вреда они не видят. Если это будет вот астролог, он сразу скажет, камень вернуть земле. Mm -hmm. То есть, вот это здесь, такие два противоположных лагеря. Если камень... Почему? Потому что он сильный негатив какой-то на себя взял. Стабила, встил, да? да, и он защитил от чего-то, например, человека. Mm -hmm. Такое упает, да. Особенно таких историй очень много у, вед... у, джотиш, у ведических астрологов. Ну, там больше про... про драгоценные камни, но такое есть. Если камень треснул просто потому, что он упал... такого ну, это меня сам... Ну, два камня, грустно печально. Грустно печально, но, в принципе, если происходят какие-то сколы, как вот, да, дети играют, э, верхушка там, вот тут уже скол есть, то ничего страшного, можно... Ничего страшного, да, он, у меня даже природные, природные все кварцы со сколами, они рано или поздно все скалываются. А еще да. такой вопрос, э, какие лучше все-таки формы э, приобретать для детей? Э, ну, свободная, да, форма или какие-то общательные? Без разницы. Тоже если без есть, разницы, да? есть желание как камень для пространства, например, если mm -hmm. это точно потому, что камень для всех, например, моховый агат я про него забыла рассказать, он подходит ну, практически всем, если где-то есть повышенная тревожность, стрессы, вампир mm -hmm. какой-нибудь энергетический в семье, то его, если брать, то лучше формы специальные, так, чтобы это была сфера. Если моховый агат в обелиске, то просто его поле влияния будет маленькое. Если это шар, поле больше. Вот больше. На период, на Если это галтовка, она работает похоже на шар. Ну, такой не совсем шар, да, аптекам, по форме будет чуть-чуть шире. Ну и, конечно, размеры. Мы все это, это регулируем размерами. Камень большой, он захватывает не только... Вот вот такого размера он стоит на моем рабочем столе, а мой рабочий стол возле соседей. И я понимаю, что он затрагивает и соседей, и их комнату, и их поле энергетическое. Прекрасно, прекрасно. Да, но мне нужно просто свои камни тогда чаще чистить. Почему, если вы берете камни на работу, не дома на рабочем столе на работу их вообще надо часто чистить, особенно если Поэтому, ну, поэтому на работу лучше брать маленькие. Вообще, ну, такие вот прям совсем. Mm -hmm. Которые будут вот в вашем поле стоять и только на вас влиять. Если вы возьмете даже вот такой вот инчатый класс это большой уже считается шар, он будет на ваших всех коллег влиять. И, соответственно, их энергия, ну, зачем? А если вот к им не подходит? Вот. еще я хочу сказать про перит. Я его специально достала. Я его опять убрала. Я его когда купила, у меня так от него плохо было, я его убрала, он у меня в шкафу жил. Недавно я его поставила на рабочий стол, ну, потому что я тут меняю периодически комбинации камней, ко смотрю, что из этого выходит на себе, потому что есть такая индивидуальная совместимость. У меня очень сильно болела голова всю неделю. То есть я же все время здесь сижу на своем рабочем месте, я его убрала, все, мне лег, ну прошло Нет. вот это вот. Почему? И он в принципе мужской камень, он в принципе мужской. Если женщина такая амазонка, вот такая вся волевая она может очень комфортно себя чувствовать с этим камнем. Если она более женственная, мягкая такая вся вот такая вот, да, то может, ну, как у меня, например, у меня, хотя я не совсем такая мягкая, у меня от него болит голова же... сильно. Как-то почистить сами, потому что раскрасный. Это раз в три месяца, да, можно делать? Раз в полгода. А, ну, если говорить вот о... в общем, то раз в три месяца. Но если говорить в частности, например, был, была болезнь. Ну, вот в то дом перебрались, у а, нас лук сразу почистить. Или был большой скандал, я не знаю, ну вот поссорились, вы там пошли, на кухне, ну, на кухне не советуют ругаться. Ну, допустим, вы поругались в поле, где эти камни. Их надо сразу почистить. И причем почистить хорошо. Желательно не только солью, а еще, допустим, вынести там их... Ну, я люблю камни еще заряжать. Вот выношу их там, открываю окно. Ну, получается, они обдуваются ветром, солнцем, Иногда mm -hmm. наберете, что камни они живые. Я знаю, что очень многие к камням относятся... Ну, вот муж мой, например. Для него это просто какая-то вообще ересь. Ерунда полная. Вот. И сказать ему, что камни живые, ну, это как... Не знаю. Но они живые, и это очень чувствуется, когда ты долгое время с ними общаешься. Да, Луной заряжать можно. С лунной камни любят Луну. И, и белые камни все любят Луну. И не фрит белый, вот он у меня любит Луну. Вот есть понятие в гемологии как смерть камня, есть болезни камня. Вот есть очень интересная статья, кому, кому есть такой, знаете, интерес, погуглите. Исследование боковика про агаты, Крей называется у него. Он там очень подробно с фотографиями, с описанием объясняет, что агаты живые, что есть мальчики-девочки, что они болеют. Вот это вот у агатов, вот видите, вот это вот здесь лучше видно. Это их кожа. У нее тоже есть название он, да, вот mm -hmm. это тоже девочка, потому что здесь видно маленький зачаточек желудки. И там у него на фотографиях прямо будет видно. Вот здесь вот примерно. Ну вот там вы посмотрите. Кому интересно, там будут вот маленькие детки. Ну вот как, это не как точечки выглядят. В общем, они потом выходят каким-то... Он заказал это было многолетнее исследование. Они, они размножаются, они болеют. Когда они болеют, агаты, знаете, как они себя лечат? У них же есть тоже они болеют. Кварцем. Кварц их залечивает, то есть вот там, когда агат распиливает если есть какие-то там кварцевые включения, значит агат болел и он как бы само исцелился. И смерть камня тоже есть такое понятие, когда камушек умирает. Поэтому почему красить их, это, почему лучше камень не брать? Для того, чтобы камень покрасить, его выдерживают в кислоте. Очень такая жесткая получается как бы влияние. Вот, смотрите, у меня здесь такое есть. Агатики, девочки. Вот, и выдерживает кислоте, а потом уже обдают а, какими-то средствами а, для, а, для того, чтобы ему цвет придать. Вот посмотрите, мне так жалко было, боже мой, я его когда увидела, это агат, причем девочка, масенький, ну как, может уже не детка, сколько он там, тысяч лет, Ру? не знаю, но он бы мог вырасти, если бы его не забрали, не распилили, вот в такую живую, живу, да, огромную, если вы посмотрите, вот у того же боковика в по-моему, у него огромная гадость, вот с вот такими кристаллами внутри жодами, распиленные красивые, если они растут, они бесподобно красивые. Ну, жалко, но я купила, увидела, не удержалась. Хотя я же, честно говоря, камни не покупаю. Я даже их уже пораспродавала часть. Очень много камней. Они перегружают. Очень сильно перегружают. И вот эти камни, которые, вот, как ты показывала, ну, морские, они не перегружают. Нет, ну, они очень Да, они, они приятны. А вот такие камни, которые цветные, кристаллы все вот эти вот, они, особенно когда, вот, вот допустим, как у меня, я сейчас покажу. Это не самая коллекция, это я просто вот взяла показать. Ну, тут у меня как бы все мягкие, Пусть они мягкие, вот такого типа агрессивных камней, их отдельно держу. А вот когда их много, когда их много, энергия просто, ну, получается, они все на друг друга как-то влияют, и, ну, вот просто фонить начинает, дурно становится. А почему я часть коллекции распадала и они у меня, в принципе, по разным уголкам? То есть у меня возле моего рабочего места все камни, у которых энергия мягкая, которая меня не перегружает. У меня еще есть вот такое, например, когда мы с детьми собирались, ну, да, там, с моря привезли. А ну, очень часто сны, что ты там, вот на море, в этом месте, там, гуляешь, постоянно вот это вот видишь во сне. Ебану, есть, по такое. есть даже легенда, что можно на море найти алмаз природный. Почему? Потому что я все хочу изучить эту тему подробнее. Алмазы, они путешествуют. Природные алмазы, камни не неживые, они путешествуют по земле. У меня, кстати, есть камень тоже с моря. Uh -huh. okay. а, это... Я не знаю, что это за камень, но <laughs> внутри, если разрезать, там же ода будет. А у меня есть такой похожий, мне Юля, Джулия Кристалл, если кто знает, там вот прям такой же кусочек, и там кварцы внутри, такие белые, красивые, и я чувствую, вот он такой полый внутри, вот такой как-то перетекающий формы, мне всё, разрежь его, распили, я не могу, я его потом когда-нибудь верну земле, это же он живой, знаете, он живой, он будет расти, он когда-нибудь вырастет вот такой, а я ему возьму, если его разрежу, я прерву его жизнь, ну как я могу это сделать? Вот я его на рабочем... Он, от него энергия, Боже, вот от него никогда голова не болит. Он потрясающий. У меня на рабочем столе, я все готовлюсь. Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, пойду на море, я его верну. На земле. Вот. И, в общем, что хочу сказать еще, завершить так по камням для детей. Uh -huh. а я склоняюсь больше к фитотерапии и к ароматерапии. У меня очень много аромамасел. Я всегда режу лук мелко, режу чеснок мелко. Вот у меня здесь только заболевают, я ставлю прямо на полочку. Кстати, есть действительно, пространство, где вот эти аромамасла, где чеснок, они с точки зрения санитарных условий более чистые. Они очищают. знаете, на лук дышать полезно. Я заставляю детей, боже, они у меня болеют, я подношу этот кнут, говорю, дыши. Не хочу, они хочу. меня ну, два, раза, два раза вдох делаю, и всё, не делаю. Потом ставлю просто на тумбу, и запах очень сильный. Если так вот не слышно, но когда выходишь из комнаты, возвращаешься, запах есть. Вот это вот тоже все. Камни у меня как вспомогательная терапия, это не основная. Очень много отпаиваем. Мы делаем компоты всегда с травами. Даже просто вот у меня здесь компотчик мой стоит. Вот в этом компотике несколько видов трав. Кроме сухофруктов, мы сюда еще смородину сейчас замороженно добавляем. Очень много видов трав мы их постоянно пьем. Почему? Потому что если камни больше поддерживают тонкие тела, то травы влияют и на физические, и на тонкие тела. Да. И потом травы ⁇ это то, что нам доступно. Это вот пошел, летом собрал, или купил, ну вот у натурапата какого-то в аптеке. И это то, что у нас на Земле есть. А камни все в основном очень многие привозные, откуда-то издалека. Но это тоже такие уже тонкие моменты. Когда вот говорят по поводу схемы лечения какого-то заболевания, я перестала консультировать. Так только если просят, я даю схемы, но я объясняю, почему перестала. Во-первых, то что их облагораживают, трудно найти камень не облагороженный, а это настои mm -hmm. дорогие. Во-вторых, потому что камни дорогие. Ну, это, это факт. И э, первая схема лечения, он, допустим, он говорит, там он сердолик, дымчатый кварц, например, белый нефрит, да, ну, допустим, схема. И вдруг он, оно не срабатывает. Ну, человек пропил курс один, второй, говорит, у меня никаких изменений. Ага, ну, такое может быть. Это индивидуальный фактор. У меня еще несколько схем на заготовку. Давайте следующую. А, извините, это, ну, 100-200 долларов каждый раз, чтобы купить эти камни. И сравнить с фитотерапией. Ну, конечно же, это более, ну, на мой взгляд, рациональнее. И вот в плане психоэмоциональной поддержки я камни обожаю. Для пространства там на себе носить вот это вот все. Там кто-то медитирует вообще замечательно. А вот когда речь идет о заболеваниях, это очень такая даже не вторая скрипка, а третья скрипка. Ну, я вот первый да, раз увидела, что там наверное, что можно решить. Это, да, это же... было медицинская литотерапия. Причем даже лечат не обязательно настой, можно к больному органу прикладывать. И кстати, дымчатый кварц, если что-то болит, прикладывать на то место, где болит. Ну для вот такого действия лучше, чтобы он был прям совсем темный, потому что черные камни с болью помогают справиться. Прям марион тогда лучше взять, например, или обсидиан. или там... Черные агаты, они все крашеные. Черные ой, агаты ой, я не буду покупать. Да, это же у них очень жестоко. Это не то, что там просто поддержали каком-то пищевом. Это вы же кислотой обрабатывают А мы уже знаем, что камушки живые, и никому не понравится, что его обрабатывали кислотой. И энергия у него все равно изменяется. Я не знаю, может быть, больные сумасшедшие камни, можно так их назвать. Я не знаю. Но они уже не живые, они уже не такие, как были. Агаты очень часто красят, потому что очень много в Бразилии забывают серых бесцветных агатов. Я даже не уверена, что этот у меня не покрашенный. Продавец уверял, что он не покрашенный. Ну, как бы, я вот, вот я в него внимательно смотрю на него и не могу сказать, мне кажется, что он все-таки покрашенный, потому что я вижу такие подозрительные разводы в центре. Вот этот 100% не крашенный. Угу. Ты же в Харькове, Таня, правильно? Да, у нас прекрасная выставка камней. Вот я этот камень, дам. вот этот камень. С я у Мариона, камень, Мариона брала. У него все камни чудесные. И он всегда говорит, вот этот я вываривала в эглоксидке. Ну, то есть... А, да, вот Олеся пишет, еще надо найти необлученный дымчатый кварц. Это правда, да, их облучают. Но в Украине с этим не такая беда. у нас дымчатого кварца много. Вот, кстати, почему же даже кварц облагораживает. Вот этот вот я купила у Виктора, не знаю, знаешь ты Виктора или нет, он тоже на выставках выставляется. Он сказал, это вот последний кварц, с которым я работал. Потому что вот я так с ним намучилась, кварц твердый, у него семерка по шкале моса, плотность там примерно 2,5, но ну, достаточно высокая. Но он очень хрупкий из-за своего зрения, вот крестический решетки, потому что падает, легко бьется. Ну, Толстый, допустим, такой большой не разобьется, но вот эти кристаллики моментально просто. И когда его обрабатываешь камень, вот, попробуй с него вот там и стучат по нему, и полируют. Говорят, так с ним намучился больше никогда. Поэтому их тоже могут как-то вот стабилизировать. Это нужно иметь в виду. Вот. Катя, что что важно... большое, очень сегодня было для меня много нового. По зарядке, а, как подзаряжать камешки. Я узнала, что они болезни то болезни будут, я узнала, какими камнями нельзя пользоваться. А, Не желают, какие камни можно использовать лучше после, ну, когда ребенок уже подрастает. Приходит да. как-то я сохраню этот Нет, если ты видишь, как я его выложила, чтобы люди могли... Конечно, я не против, правда. спасибо, что пригласила, я скажу, у меня есть проблема, я очень сбиваюсь, когда рассказываю, я хочу очень много всего рассказать, я хотела больше про астрологию рассказать, но я понимаю, что это невозможно все уместить, почему вот так все с камнями, вот, и я очень стараюсь в своем блоге писать. Вот, вот, вот. Если есть какие-то вопросы, вот, я буду очень благодарна, если будет мне в деле писать, Катя, напиши там вот про это. Я тогда отвечу, о, эта тема интересная, я ее освещу, я mm -hmm. про нее напишу. Потому что, ну, я иногда спрашиваю, провожу опросы, но так, в принципе, пишу, что хочу. Вот. Поэтому я сегодня была подпиской вопроса, что ты на все ответила. Слава Богу. А, еще вот Последнее уточню про камни глаза. Про камни глаза это очень важно. Очень многие литотропевты любят назначать детям. Не рекомендую. Почему? Как астролог не рекомендую. Они плохие планеты активируют. Вы не знаете натальную карту ребенка. Ну, как бы лучше не надо. Даже не столько тигров, это больше вот кошачий глаз, серенький такой, знаете, 50 -50. Да, есть такой. Вот. И еще почему с точки зрения тонких систем, тигров, любой глаз, я говорю, любой глаз очень сильный оберег. Вот если это подросток, и если у него есть проблема буллинга, ну вот, ну, не дай бог, конечно, но вот какая-то агрессивная среда, вот такой камень ему как раз поможет. Можно, наоборот, ему надевать, пока он не переживет этот момент, но тоже не на постоянной основе. Почему? Маленького ребенка он закроет от всех контактов и может даже от мамы закрыть. Плюс он активирует эти глаза, они очень хорошие планеты, которые там тоже и болезни могут привлекать, и депрессию, и все, что и все могут расстроить. Поэтому с камнями глазами осторожно. Лучше вот дымчатый кварц. Моховый агат он всем подходит. Зелененький такой, знаете, mm -hmm. меня плохо видно. Он бывает белый такой зеленый. От него, от него вреда быть не должно. Все, вот это все, что хотела сказать. То есть тигровый глаз, когда вы идете в агрессивную среду для себя, хорошо. Любой глаз. Вот просто идете. Вы знаете, я сейчас у меня будет встреча неприятная. Там такие люди агрессивные, я буду нервничать. Побой. Надо... Да, в кармашек. Клянусь, браслетик надеть из тигрового бусы. Есть, но они тяжелые бусы. Но кто-то любит. Вот прям защита замечательная. Все у вас такая будет вот энергетическая стена. Она будет вас поддерживать, и вы сами не будете ä, применять. Активация именно негатива и никакого позитива. Танюшечка, я не поняла, о чем ты говоришь. Спасибо большое. Мы будем, наверное, да, да? Может быть, мы еще потом встретимся, что какой-нибудь эфир добро для людей по папами, потому что ничего не вопросов своих. Да, да. Танюшка, янтарь как камни с ватхишхана чакры. Оранжевый сердолик, вот это все туда. Спасибо ну, Спасибо, спасибо за